Друзья, всем привет! Только что отвезла детей в садик. Мне уже с утра надавали столько заданий. Через четыре дня у детей утренник Святому Николаю. Нам на прошлой неделе давали выучить два стихотворения для Марка и для Рената. В общем, они сегодня уже пошли с выученными стихотворениями. Силили они ридненькую украинскую мову. Сколько мы, три дня учили этот стих, но ничего. Зато с результатом Марк танцует «Танец звездочки». Он вызвался активистом, то есть всего три мальчика, которые захотели танцевать, Марк в их числе. Также мне сказали уже начинать готовиться к утреннику на Новый год. Будет тематика новогодней вечеринки, но я уже так немножко предполагаю, что это будет, так как мы не так давно купили две шляпы, одну пиратскую, другую шляпу волшебника, поэтому я думаю, что Марк будет у нас пиратом, Ренат волшебником». Ну, единственное, что мне нужно будет придумать сами костюмы, какую-то накидку придется искать. Ну, я, скорее всего, зайду в магазин ткани, посмотрю, что там есть и сама сошью. В принципе, эту накидку не так сложно шить. В костюм пирата нужно углубиться более детально будет. Есть еще время до Нового года, в общем, с завтрашнего дня начнем погружаться во все это. Сегодня, пока завозила Марка и Рената в детский сад, я так замерзла, нам тут ехать всего несколько минут, но очень-очень холодно, плюс 2 градуса, но ощущается как минус 10, такая влажность повышена, очень холодно, еще дала детям с собой отдельно свитера, говорю, будете идти на прогулку, наденете сверху свитер под Куртку, чтобы теплее было, чтобы не замерзли. Приехала домой, покупалась. У меня у сейчас волосы высыхают, заварила себе чай. У нас на кухне небольшая перестановка. У нас стоял здесь круглый стол. Мы его в связи с моим днем рождения перенесли в каминный зал. Теперь он до Нового года будет стоять там. Мы там будем завтракать, обедать и ужинать. А сюда приехала. Вот такой стеклянный журнальный столик, на котором уже одно стекло у нас разбили, ребята. Это новое временное стекло, но нужно вырезать по размерам. Оно практически подходит, но все равно немножко здесь такой стол резной, неправильной формы. И если всматриваться, то разница ощущается, но пока так. В общем, он стоит здесь и, кстати, очень удобно. Мне кажется, больше места появилось. Сегодня с садика я детей заберу где-то в час дня. Спать они не будут. Сегодня мы встречаемся с дедушкой и бабушкой. В принципе, после дня рождения мы так и планировали, что мы приедем, повезем их в парк развлечений, там, где отмечают детские дни рождения, я вам уже показывала, детям будет там комфортно. Ну, ну и мы посидим с дедушкой бабушкой, пообщаемся, что-нибудь вкусненькое закажем. Дедушка с бабушкой хотят поздравить своих внуков, они до сих пор это не сделали, потому что то у нас не было возможности, теперь дети в садик пошли, в общем, все как-то не, не срастается. Только что Сережа забрал с почты еще один подарок. Доехал ко мне. Я уже, естественно, открыла, посмотрела, не ожидала. Потому что я не заказывала. Я когда-то давно упоминала об этом. Но это было давно реально. Ой, смотрите, жемчужинный браслет. Я очень хотела изделия из жемчуга. У меня совершенно нет своих изделий, ни одного. Мне когда-то мама свои дала сережки. Но как-то они у меня не прижились на мне, мамы, на сережки. Все-таки у... Каждая вещица есть свой хозяин. И передаривать, отдавать. Лучше так не делать. И мне очень хотелось жемчуг. И вот у меня появился первый браслетик. Такой тяжелый. Сейчас буду мерить. По-моему, очень мило. Но девочки такие создания странные, неоднозначные. Что мне теперь нужны сережки и жемчуга. Но это такой намек будет на Новый год. Я иду иду в садик вот так симпатично выглядит детский сад площадка небольшая сейчас мне их соберут уже камин новогодний сделали это из картона уже готовится полным ходом на месте мало людей так ну, потому что сегодня понедельник Можете представить и Янку наверх. Это, это не ребенок, это sí, <связываем> вообще нет страха ни в чем. Для такого ребенка, которому два с половиной года, мне кажется, это очень высокая горка. <существующие> да. Давай, давай. Он уже второй раз спускается. И... Вообще страха нет никакого. <существующие> да. <Сюмить можно> просто. <смех> Иди сюда, здесь с нее свитер. Иди папа свитер с Пожарка будет сейчас. Ждем дедушку с бабушкой. Сейчас дедушка поехал за бабушкой, заберет ее дома и приедет сюда. И мы себе что-то закажем вкусненькое. Снова залез. Теперь на животе спускается. Аккуратно. А, головой. Очень, очень аккуратно, Мар. Вы Яну пример такой показываете. Да, когда есть старшие братья, то ребенок совсем другой. Никакой, никакой осторожности нет. О, боже, мой. Мы уже и друзей встретили Ян, куда Он ты? Перевозит. Это с футбола мальчик у них На футболе мальчик с ними занимается Один Ренат, отходи Он хочет прыгнуть да? Один, два Ренат, отходи один, два, три. Прыгай. Нормальненько. Мальчик, который с ними на футболку, Дима зовут. Он тут с каким-то другом, и теперь они все вместе играют. А мы все ждем дедушку с бабушкой. Я так хочу есть. Папы с мамой еще нет. Я утром выпила чай, и все. Дети в садике покушали. Так, пришла, взяла меню. Ну, детям традиционно они картошку фри с кетчупом. Хотя они покушали, но сказали, будут картошку фри. У них борщ был сегодня вкусный в садике. Им нравится борщ. Я, ну, может быть суток. сейчас посмотрим. Я, наверное, вот так положу, так будет видней. Все меню. Очень вкусные роллы. Вкусные и подача красивая. Вот я себе, наверное, роллы возьму. Сейчас посмотрю, какие я определюсь. Нарезка. селедочка с картошкой. Мясной ассортим. Сырный ассортим. Баклажаны с Ореховой начинкой, форшмак с гренками, блинчики за шпинатом и лососем, капрезы. Так, салаты, салаты. Ну, салаты мы и дома поедим. Вот детские супы, бульон куриный. Ну, скорее всего, они не захотят, наверное. И супюрес-индычки. Это точно они не будут. Ну, дети, как всегда, пицца и картошка. Так, хачапури, млинцы с куркую, блины с курицей, даже долма. Так, пошли мясные блюда: свинина, курица на гриле. Что это такое? Это крылышки, медальоны, сковородка, тушеная картошка. Так, мясное плата. Рыбка. Ну и десерты. Десерты, цена очень хорошая, недорого и вкусные. Десерты я пробовала здесь разные. Мы с Сережей пробовали. Все вкусные, все хорошие, такие легкие. Мороженое. Кстати, может деткам потом мороженое. И Смотрите, какая красивая подача сет. Моти. Я, кстати, не пробовала. Наслышана об этом десерте. Кто-то хвалит его, кто-то, наоборот, раскритикует, как только можно. Но я так понимаю, что нужно его еще уметь готовить. Мне бы интересно было попробовать. Хотя он достаточно дорого стоит. 5 штук 320 гривен. Но подача... Посмотрите, это такой дым. Видно азот. Очень-очень красивая подача. Ну и коктейли. Коктейли это тоже рай разных коктейлей. Все, меню вам все показало, цены тоже. А Еще что-то есть в конце. Бастурма и гренки. Так, это не меня зовут, нет. Гренки с чесноком и мясное ассорти, еще одна мясная тарелка. Все, но для взрослых можно и винную карту посмотреть. Вот она. Нам уже сервировали стол, и Сережа пошел забирать родителей. Детям я уже заказала, потому что они уже есть, хотят, я еще держусь. И Приехали сыра. наши гости, делаем заказ, наконец-то. Я уже так есть, хочу Мы утром чай только с Сережей а попить. Я, уже пол поела и... я и не чай ч... вкусно. Давай нам пиццу уже принесли. Четыре сыра и.. А это, это, это да, дети кричали, мы хотим есть и не поели. Но они потому что в садике хорошо пообедали. Спасибо большое. Ой, какая это красота! Смотрите. М -м -м. Так, и а еще сейчас будут у нас шашлыки для дедушки, бабушки шашлыки и машинки. роллы мы заказали. Смотрите, как все заняты делом. Причем таким прекрасным делом. Они строят замок. Замок такой, чтобы могли поместиться все троем. Марк, Ренат и Дима. Молодцы. Масштабные такие проекты у них. завершающий этап катания на роликовых коньках, и будем уже идти домой. Я уже на даже смотреть не могу. Он засыпает на ходу, но кричит. Нет, я не хочу отсюда уходить. Уже пора ехать обратно. Сейчас найдем Рената. Молодец, Марк, молодец! Скоро на коньки пойдем. Уже лед открыт.